Ну, границ на карте нет, ребят, ну что тут? Сильно активизировались боевые действия, в принципе, на ночь. Ну, если это просто не троллинг определенный, хотя на самом деле мы знаем, что как и наши подразделения вооруженных сил Новороссии, так и, в принципе, противника давно готовы к определенным боевым действиям. И вот в такой вот небольшой вялой фазе, да, вот у, учитывая то, что прошли выборы у них, прошли выборы у нас, э, до, между этими выборами не произошло определенных серьезных таких наездов. Э, включается артиллерия когда? Ну, перед тем, как заходить. И вот смотрите, артиллерию включили укры, допустим, возле Мариуполя. Они потеряли здесь несколько позиций, немного восточнее города, который им стратегически, естественно, важен. Но я бы даже не сказал, что это, знаете, важен он как для... Э, вот жителей там какого-нибудь э, Львова или Киева, ни в коем случае он важен больше для олигархов причем местных, вот здесь прямо заводик находится, мы знаем какой, очень-очень нужный, то есть, ну и стратегически он важен больше для олигархов, чем для знаете, как жителей, потому что, ну я уверен что не, далеко не каждая мама, там вообще наверное 99 мам из 100 э, жителей там Полтавской области ну не хотели бы, чтобы их сын отстаивал тут позиции э, жителей этого Мариуполя, ну не, он бы сказал бы там, и мама там сказала, да пусть там сами мариупольцы и сразу смотря там кто на них пришел пришли россияне вот пусть они их колбасят вот ну вот такая вот сейчас уже позиция то есть украинцы уже на самом деле они перенасытились военными действиями и особенно их родственники жены матери дети настолько перенасытились они настолько выгребли уже всего этого добра потому что знаете пошли на микрообещанки ну, такие а их обманули ну в очередной раз факт их просто взяли и обманули и вот что мы наблюдаем, что они не получают там никаких премий, никаких там э, компенсаций, ни каких-то там тысяча гривен в день. Ну и все, они не хотят этого. Мало того, все, которые побывали в плену или там, на территории уже Российской Федерации или выходили из котлов, они верят, что ну, это война среди своих это гражданская война. Нафига ну надо в ней участвовать за копейки, э, гробить жизнь себе, гробить жизнь там, э, тому же вот, э, украинцу, который там живет, но ну, они считают украинцами, там, живет на Донбассе. Чего я в него буду стрелять бесплатно? За что? То есть, предавать себя в жертву каких-то там кроваво кроваво-петенских амбициях или достатов тарутовских, не будут этого делать. Так вот, на фоне всего этого, что потеряли, видите, я думаю, включилась сила олигархическая. И немножко поднадавили, решили под прибавить, используют артиллерию. Артиллерия когда используется? Возле населенных пунктов. Но ну, это террор. Это опять же видно, что пиндосы включились в эту игру. И там немножко свои правила не решили вынести. Здесь, ну, здесь я бы не сказал, что есть изменение линии фронта. Она здесь просто переходящая, линия фронта. Вот возле населенных пунктов Трудовское, и то же самое касается возле Старогнатовки. Здесь линия фронта переходящая. Сюда УКРы то заходят, то выходят, то заходят, то выходят. Они сюда заходят периодически, чтобы не дать быть окруженными, вот, допустим, в таких населенных пунктах, как Николаевка, Потому что за Новокватовку они уже заходили-то стыла. Все, в стыле они там прилипли. Они уже знают, что здесь был котел. Им это особо не понравилось. Тем более, есть возможность их здесь подзажать. Ну вот. И они сюда, поэтому такие вот э, своеобразные вылазки делают. Некоторые даже для э, фотографий, для фото. Здесь трассу, они кошмарят трассу n 20 только для того, чтобы не было, знаете, связного такого, м -м, постоянного, допустим, до Новотроицкого у ополченцев. Э, вот снабжение потому что докучаевск ну так или иначе вот здесь есть определенная дорожка если вы увидите докучаевск то у нас под ополчением и довольно-таки давно здесь есть дорога снабжения чтобы держать докучаевск э, ну, нужна вот эта дорога они пытаются перерезать снабжение но это они увидели что это метод это эффективный метод против них был уничтожение и нарушение их логистики они сейчас пытаются применить этот же метод против нас. Но у них своеобразные проблемы возникают на этом фонде. Потому что их генералы, а, то их заносят. Они их все дальше и дальше гонят. И вот, допустим, здесь они нарушили, да, снабжение по трассе Н-20. Ну, к тому же Новотроицкому. Или вот так вот, проходок к Новотроицкому. Нарушили. Но какой-нибудь генерал э, из американской это, террористической операции может его занести. Он еще преследует свои цели дальше к эскалации. Больше жертв, э, больше мяса, больше крови. Он их дальше загонит. А что будет дальше? Ну это карман. А карман чем заканчивается? Котлом. И вот своеобразная война все набирает больше и больше эскалации, когда они заносят их. Поэтому вот они зашли сюда, а дальше не лезут. Дальше используют просто артиллерию. А что артиллерия? Артиллерия это разрушение инфраструктуры. Опять же таки своеобразный урон, но без риска для вот этих вот хлопчиков. Видно, что сейчас вмешались именно пиндосы, потому что ну, вооруженные силы Украины, я же уже сказал, они не собираются особо в этом участвовать. Да, каратели есть, фашисты есть, радикалы есть. И радикалы очень быстро превращаются в фашистов. Так и есть. Националисты быстро превращаются в неонацистов. Тоже это есть. Они как бы себя сохранят и как бы урон врагу нанесут. Да, они не убьют здесь ополченцев. Да, они не уничтожат здесь какие-то мифические русские танки. Но они уничтожат здесь мирных жителей. Они уничтожат здесь инфраструктуру. На это деньги нужны будут. И время нужно будет ликвидировать. А кто это время будет тратить? Как раз те же ополченцы. То есть они нарушают э, своеобразно работу и все планы вот, нашей армии, потому что у нас армия очень сильно сейчас привязана к местному населению. У нас тыл не особо эффективно работает. Докучаев с точки зрения вот, военных действий, как наблюдаются они, работал бы в районе тыла очень эффективно. Но они находятся на определенном распятии дорог, но если линию фронта вынести, как тыл до Кучаевск был бы идеальным. Здесь я уже повторял, что можно расположить было, как и штаб, э, как и своеобразную медицинскую помощь оказывать тем же вооруженным силам на Новороссии. Было бы эффективно. Вот они и нарушают здесь. И будучи ополченцы, прежде чем заниматься наступлением, или выгораживанием, или вести в активное боевое чем занимаются ополченцами? Там? Газовые трубы ремонтируют, школы, э, делают там какие-то своеобразные переноски, там, шифер, ну вот это вот занимается тем, чем не должны заниматься военные, а они этим занимаются. Это террор. Ну, террор, понятно, известный, это пиндосы его применяют. Ну, хотя он не особо действенный и он вызывает все больше и больше эскалации, потому что те люди, которые остаются без домов, ну а куда они идут? Они уже не уезжают там в Россию или уж тем более на оккупированной территории. Они идут в ополчение. Армия пополняется. Не материально, но пополняется физически, людской силы. А людская сила, тем более имея большую мотивацию, очень быстро превращается в серьезных закаленных воинов. И тогда вот эти вот ребята, они очень будут громко мочить вот этих гадов. И уже ни в плен не брать никого. Потому что они знают, что они, чего они лишились. На их глазах там умирали жители, вот как сегодня с двумя детьми. Но это же беспредел. Вы представляете, у этих двух детей есть, матерь, есть мать и отец. И что будет тогда? Вот есть мать и отец. Вот отец увидел это. Вот он понимает, что это происходит. Кто, как, где. Он же пойдет потом в эту Авдеевку и там разнесет ее вместе с потрохами. Причем многим из них уже будет абсолютно плевать. В Авдеевке там есть там мирные жители, нету мирных жителей. Это радикализация. И тогда если вот матери или отцу вот этого ребенка, который сегодня погиб, дать в руки оружие и обучить, он лупасить будет всех подряд. И мы же это знаем. Ну вот знаем это. То есть, а, как, а у кого цель? Кто преследует эту цель? Радикализировать все это, знаете, все больше жертв, больше крови. Это пиндосы, это вот эти гады, все это, видать, вмешались, наверное, приехал. Сегодня, кстати, не забывайте, что приехал э, один из именно прямых ставленников э, Госдепа, самых прямых ставленников, которые курируют э, ОБСЕшников. Э, генеральный секретарь ОБСЕ сегодня приехал, и приехал он в Киев. И приехал он точно с нотациями определенными, потому что если бы ОБСЕ хотела бы хоть как-то промониторить и подействовать на ситуацию, они бы давно это уже сделали. Но они это все замалчивают, убирают, делают двойственно и используют двойные стандарты. Вот что применяют эти гады сейчас. И якобы только мониторят. Ну нафига тогда мониторить, что вы, если вы ничего не решаете? Вы не забывайте сегодня тот факт, что он все-таки приехал туда. Артиллерийскими ударами сегодня был. Нанесен удар по Донецку, и причем многочисленным. Я уже помянул тот факт, что м, попал снаряд на футбольное поле, где дети э, играли в спортивные игры. И там были жертвы. Да. Ну, мы видим, что артиллерийские удары. Аэропорт для нас э, ну, особо не является такой новостью, что там идут обстрелы. Обстрелы там идут ежедневные перебои, перестрелки, спесок. Вот список, Вот здесь указана даже на точка, что есть некая артиллерия, которая делается. Обстреливают они аэропорт. И обстреливают все, что рядышком, где-то якобы там э, находятся ополченцы. Ну, примерно так. Используют разные калибры, реактивной системы, град в основном преимущественно. Но ну, в ну, последнее время участились их зажигательные обстрелы. Они это тоже любят делать. Вот такие, причем делают это ночью, показательно То есть, почему это не делается, знаете, для того, чтобы приобрелся эффект Спалить-то можно и днем, правильно? Без отключения маневра Но делают это ночью Это вспом... э эффект террора, своеобразный, чтобы все видели и были в шоке Ночью горит, много света, террор А кто террор преследует? Опять же пиндосы Все с пиндосовского ставления делается Вот так вот работает сейчас хунтовская армия Ну, а прикрывает их кто? Вот здесь каратели стоят, а сыка пехота что, не лезет же? Ну не лезет, Чем им туда лезть? Они же точно так же, почему они воспитаны? Воспитаны на той же пропиндосовской ста, вот, идеологии. Они не лезут туда, не лезут. они хотят другими как бы, руками. Если у пиндосов руки вот это вот хунтята, то у хунтят, если они берегут свои руки, они просто туда не лезут, используют артиллерию дальнего э, вот э, назначения. Тактика точно такая же. Нам показывают, что есть обстрел вот здесь. Вот обстрел, э, я не знаю где, что, вот возле Авдеевки. То есть, здесь определенный обстрел нам показан. Ну, не скажу, что это и как. Нам говорили, что будут определенные, может быть, провокации со стороны, знаешь, как переодетых ребят. Но это вот, про, говорили нам про Карловку. Она немножко западнее Донецка. В Авдеевке нам показывают, что есть определенный обстрел. Не знаю кто, что, с какой целью, ответные реакции, ну... Это бои. Линия фронта здесь меняется и теряется. Кстати, не забывайте, что хунта, блин, вообще охунтела полностью. Она нарушила снабжение между Горловкой и Донецком. Вот, по трассе М4. Она сюда заперлась, она Красный Партизан залезла. Здесь не было сил противостоять им. Вот, посмотрите по карте. Вот, Красный Партизан залезла и вот сюда на трассу залезла. То есть, она нарушает снабжение определенное. Почему она это сделала? Потому что наши ребята, вот, ну, нам показывают еще, видите, что от Горловки, немного западнее Горловки, пошло... Небольшое такое занятие пунктов. Вот. вот здесь нам показывают, что пункт Новгородская. Отсюда хунта покинула. Здесь у хунта серьезная бронегруппа есть. Она располагалась э, северо-западнее Донецка. Но отсюда она бомбит артиллерия. Вот она находится. А сама вот часть их, ну вот возле Авдейки здесь есть воинская часть. Вот находится. Здесь в принципе много хунтят расположено. Если они перекинули сюда свою группу определенную, чтобы нарушить здесь логистику то как бы это совсем недалеко от тех боевых действий, которые находятся именно западнее Горловки. Ребята могут воспользоваться этой возможностью. Точно так же, как и Хунта воспользовалась возможностью, что здесь, с этого участка определенные силы были перекинуты конкретно вот сюда. Ближайшие пункты, как мы можем ликвидировать Дебальцевский полукотел. <coughs> Естественно, ну и, вы, вот смотрите, мы помним, что на протяжении всего сентября и всего октября линия фронта здесь не изменялась, Правильно? Ну правильно же Вот она как бы так вот прошла, когда отсюда с подждановки, с под, под нижней крынки, и с под верхней крынки, вот эту а, небольшую окруженную группировку хунтят, которые нарушали снабжение от Горловки вот по вот этой вот трассе, которая идет. Ее выжили сюда. И они как бы объединились вот эти две лужи с Дебальцева, и вот здесь вот вояки такие, которые заперли сюда. Тоже определенные гробики. У них есть и военизированные, и БТГ группы, есть определенные такие квалифицированные военные. Короче, вооружили Лохмандеев. И на самом деле оружие, вот, которое мобилизованные притащили, досталось профессиональным воякам. Изменение линии фронта здесь не проходит на протяжении двух месяцев. Как можно продвинуться, если оно не дает перспективы? Варианта два. Всего два варианта. Первый вариант. Безбожно бомбить их абсолютно всех. Но здесь есть населенные пункты, здесь есть жители, которые совсем недавно буквально вот, ну, ходили на референдум, которые однодумцы с нами же. То есть это здесь живут, считайте, что здесь живут матери и жены, вот ополченцев, которые находятся, допустим, возле Кировска. То есть применение массированной артиллерии со стороны наших вооруженных сил Новороссии, ну, исключено. Но это один из вариантов, как можно хунту здесь уничтожить. Но это исключено. И есть второй сценарий. Нарушить вот этим же гадам их же логистику. А логистику самую максимально эффективно нарушить вот именно возле Светлодарска. Вот здесь есть теплоэлектростанция. Вот здесь есть большая вот водоем. То есть здесь линия участок фронта. Его довольно-таки легко будет контролировать. Используя там одну-две группы. Не более того. Ну потому что здесь э, водоем есть. Здесь линию фронта зажать и все. Хунта здесь не пройдет. И самое главное. Вот этот блокпост. Именно трасса, трасса, идущая на Дебальцево. Но здесь нужно это делать сообща, то есть Горловская группировка должна будет договориться с казаками, конкретно вот как раз с Дремовым, с Мозговым, с ребятами, которые выступят сообща, вот точно так же через Троицкое, и дойдут до сюда. Вот когда они здесь встретятся, нарушен будет полностью вот снабжение Дебальцевского вот этого полукотла. И тогда, отжав по времени, опять же, когда у них будет военный голод, своеобразный военный голод, недостача вот этого боекомплекта, вот тогда вот эта хунта начнет что-то якобы куда-то передвигаться. И вот здесь там в Каменке, допустим, или в Полевом, они начнут ныть. Но тут же вы не забывайте, здесь разбавленные войска. Здесь есть мобилизованные, с обычно, обычные, есть вояки. И те, и те начнут ныть, когда начнут их атаковать. А они скажут, а нам нечем в ответ. Ну, нечем в ответ. У нас закончилось там, дайте нам броники, дайте, вот у нас технику спалили, дайте нам новые БТРы, дайте нам просто хотя бы оружие или, не знаю, там, боеприпасы к пушкам Д-30. У нас их нет. Они закончились. А что им скажут штабе? Хлопчики, мы не можем проехать, потому что там террористы. Идите их вытесняйте. И вот тогда, либо отсюда выступит группа на деблокирование, Значит, закрепиться нужно плотно. То есть, обминироваться, залепиться, выставить вот такие вот батарею целую, чуть ли не из градов, там, 10 штук. Как только подходят укры, расстреливать их в пух и прах. И пусть они там не говорят, что они в водичку везут, или там своих хлопчиков везут. Все. Блокада есть блокада. Сделать жесткую крупную блокаду. И вот тогда дебальцевский котел сохнется. С каменки они свалят сюда. С малоорловки они свалят тоже сюда, куда-нибудь под Ольховатку. Потому что они будут отступать, мотивируя это тем, что нам нечем отстреливаться. Эти тио эти ТИО-террористы по нам стреляют, нам на Машу взамен кинуты, у нас БМП не заряжены, пушки пустые, это вообще груда металлолома. А два танка у нас спалили, так даже если бы не спалили, у нас просто нету к нему снарядов из танка, чтобы стрелять. Вот такая штука. Они тогда сохнутся сами по себе, не начнут переформатироваться. И вот тогда у них концентрация будет довольно-таки сильная, что очень на руку нам. Потому что уничтожение противника, когда он сконцентрированным, э, ну, вы знаете, что это... Гораздо проще, чем он раз сосредоточен по линии фронта, когда он сконцентрирован. Его проще уничтожить, используя как раз вот минометы, артиллерию и так далее. И второй момент. Зима. Зима. Где же они будут таким большим количеством? Их нужно кушать и обогревать. Они охренеют. Они будут просто идти в переговоры вступать. Насильные переговоры. И вот тогда с ними можно будет говорить. Но только не через вот эту трассу М3. Можно будет выводить потихоньку где-то как-то там. Кого подлечить, кого обменять, кого выпустить. Маленькими группировками. Тогда начнутся переговоры. Так что максимально эффективный вариант для Дебальцевского полукотла я вижу как раз объединение Горловской группировки и Казаков. Было бы самый шикарный вариант. Блокпост номер 31. Кошмарят, кошмарят, перекошмарят и не сомневаюсь, что закошмарят. Мы сегодня видели интервью с 32-го блокпоста, те, которые не согласились оттуда уходить, а говорили им неоднократно. Они оказались где? В больнице, в плену оказались. Да, у них там хорошие условия, как бы гораздо лучше, чем на том же 32-м блокпосту, но тем не менее. Враг оттуда был вытеснен, а кто не был вытеснен, были захвачены. То же самое будет с 31-м блокпостом. Блок Это ну зеркальные не, вернее, не зеркальные, а вот идентичные. Это своеобразные синонимы ситуации. Ситуации синонимы. Все то же самое будет. Будет одно предупреждение, второе. Причем предупреждение мы уже видели. Как именно по 31-м блокпосту работают и минометы, и гаубицы. Мало того, они даже пристрелялись, укры уже выкладывают видео. Уже сами укропы выкладывают, что смотрите, я к нам тут сикаво мат перематы их колбасят, у них там спалили буханку и спалили БТРчик. И они выкладывают это как бы нормально, да? Это к вам пристрелялись. Это говорит о том, что вас там уже в живых. Которым дали понять, что уходите, ребята. Вам здесь нечего делать. Намек не понят или что? Вам сказали, что здесь уже вас будут просто остальных зачищать. Кто не захотел сохранить свои жизни? Ну что ж, вы хотели здесь остаться? Оставайтесь. Мы увековечим ваше оставание. Диверсионно-разведывательные группы, работающие севернее Луганска, подошли опять же таки к счастью. Счастье захватить сложно. Стратегически важный объект... Очистить его от укропов тоже проблематично. Я уже говорил, что здесь э, работает ну, вот, определенное... <coughs> Сейчас мы покажем вам. Кстати, я забыл еще рассказать про понтоны возле Нижнего и Крымского. Да, там укром. вот здесь вот по Северскому Донцу, чтобы понимали, как бы его форсировать, проблематично используя технику. Ну как это сделать? А у них здесь вот возле Нижнего говорили, что, ну это уже Мозговой сообщал, что здесь определенные понтонные мосты они сделали. И имеют возможность, если что, технику отсюда перебрасывать. Значит, у них проблема уже с горючкой. Проблема, допустим, ну как им в объезд, в обход, переться, да, там, счастье перетаскивать. Вот здесь трассы Н-21 на вот эту вот трассу, а еще куда-нибудь дальше. Ну, проблема у них с этим, они решают скорачивать дорожки. Если они используют, краткове вот такую вот логистику, они как бы при притязаны к ней, понимаете, к понтонным мостам, к таким своеобразным переправам. Это своеобразная привязка, но это и своеобразный риск. Да, они на чем-то там выигрывают, используя там меньше бензина, меньше топлива, меньше времени. Возможно. Но они точно так же рискуют это все потерять. И потом у них не будет уже реально количества того бензина, или топлива, или боеприпасов, чтобы сделать окружные маневры. У них проблема со снабжением, ребят. Огромная проблема, раз они срезают такие пути. И проблема, она чувствуется. Дефицит, либо техники, или, не знаю, либо э, присутствие... Вот людей, либо уже пошла вот какая-то доукомплектация у них работает хреновастенькая, не знаю. Либо сыка пехота начала домой проситься. Черт его знает, что у них там происходит. Но у них проблема. Раз они меняют свою безопасную логистику. Вдоль фронта производить вот такие маневры это бред. Ну, это неправильно, нецелесообразно. И как бы работа вот таких вот батальонов, которые снабжают там их э, боекомплектом, э, либо там продовольствием, она должна быть, ну, с тыла происходить, а не вот так вот вдоль линии фронта. Так что здесь я вижу у них стратегическую ошибку. Возможно, это вызвано тем, что у них своеобразный голод в военном потреблении. Диверсионные группы будут с удовольствием справляться с таким голодом. Они только, чем ближе будут проходить эти конвои, тем легче нам будет их уничтожить. И, и проще всего захватить. Ну, а счастье, я же говорю, здесь э, все-таки населенный пункт и теплоэлектростанция, которая необходима для контроля. Конечно, об этом знают. Конечно, попыток вы видите, уже ну, много, большое количество попыток проводилась для того, чтобы заблокировать это счастье. Даже раньше еще, помните, доходили чуть ли не до Навайдара. Вот здесь вот Войтова, вот здесь вот блокпост наш был. То есть мы окружали уже счастье. Но Хунта сюда перебросила большое количество техники, потому что им стратегически важно вот эта вот теплоэлектростанция. Ибо если над ней получит контроль мы, над ней получим контроль, все, у Хунты начнутся действительно реальные проблемы. Серьезные проблемы. Не только там в плане электроэнергии, будут ли поставлять, либо Хунтеатом здесь что-то будут вырубать или отключать. В принципе, проблема того, что, ну, это не по плану пиндосов. Должна быть гуманитарная катастрофа, а как она может быть, если у них есть и свое тепло, и свой уголь, и свой газ? Что за ерунда? То есть он больше нужен для пиндосов. Не для Укрвойска, а для пиндосов нужен вот этот объект. Из-за теплоэлектростанции. Ну, наши ребята продумывают, стараются, видите, прощупывают линию фронта. Смотрите, какие укропы здесь выставили. Огромнейшую, да, здесь рассосались, рассосредоточились. Вот поэтому отсюда и будут перекидываться. Ну, вот как-то так. Отсюда перекинутся, здесь нападем. Отсюда переедут, у них же нехватка. Здесь нападем. Сейчас 32-й блок пост ликвидируем. Пойдем на 31-й. Этих свистнут сюда. Можно будет здесь атаковать. Они всегда будут, э -э -э, ну. Вот в плане атаки, когда мы будем атаковать, они будут на шаг позади. Потому что их рассосредотачивание, вот это перемещение, э, очень сложно, в отличие от нашего вооруженных сил Новороссии. Потому что им нужно согласовать, там, позвонить там, сначала одному, потом третий, потом где-то там в пятом батальоне у какой-нибудь Семенченко в дупе осколок засвербил. Он что-то там отказал-приказал, с Тымчуком созвониться, с тм бывшим, еще сказать... Вот из-за вот этой вот цепочки у них проблема логистики нарушена очень сильно. И поэтому они всегда медленнее, они везут груз на себе. То есть вот эти вот двояки они на себе везут огромный груз. И груз значит, называется штаб ата. Вот из-за этого у них будут постоянно проблемы. И рассосредотачивание, они же все-таки редкостные. Вот знаете, вяленькая, вот вяленькая армия на самом деле. Они где-то сконцентрируются, а в другом месте они рассосутся. И концентрация там упадет. Сюда перебросится, здесь концентрация упадет. Опять же таки, разбавлена будет линия фронта. И тогда мы опять атакуем. А нам здесь все известно. По разбавлению линии фронта <coughs> и по насыщению. Мы же знаем, как это проверить. Допустим, вот поступает звонок. От кого? От мамы. От мамы, сын которой сейчас находится в диверсионно разведывательной группе как раз здесь. Поступает такой звонок. Вот такая штука. К нам приехало 10 танков, 10 БТРов. Все, понятно, что здесь они сконцентрировались. Откуда они приперлись? Понятно, что отсюда. Здесь идет атака. И тут они ликвидируются. Или наоборот. Как бы они ни думали, вот эта территория, это все агенты ФСБ и Кремля. Все абсолютно. Вот здесь вот местные жители, я имею в виду, мирное население. Все-все-все. Все прозомбированы, все там всем вшиты какие-то там, как они там говорят, уже не помню, там стернета от МЧУ вещает. Короче, тут наши мирные жители и... Они же являются нашим источником информации. Причем настолько доверительным, что родственным даже. Линия фронта северо-восточная Луганска не изменяется, хотя здесь идут местные такие маленькие велотекущие перестрелочки. Я думаю, эти это делают для отчетности, что якобы они не бздят там, что они что-то как бы выполняют. Ну, у них своя определенная договоренность. Эти не стреляют и эти не стреляют. Наверное, это единственный участок линии фронта, на протяжении вот этого всего там тысячи километров. Единственный участок линии фронта, где удалось договориться о своеобразном перемирии. Здесь оно максимально соблюдается. Вот такой вот обзорчик.